Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Волкон, где мы говорим о традиции вере наследии предков. И сегодня мы с вами покажем сохраненную традицию, которая ныне до сей поры присутствует в нашей стране. И вот посмотрите, как это здорово, что многие люди наши русские сохранили традиционный уклад жизни. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Глава староверов, ну, они так себя называют, подчеркиваю, староверы и старобрядцы, это немного иное. Старобрядцами стали называться те люди староверами после раскола Никонианского в Петровские времена. А староверы, которые были древние староверы, православные, это немножко иное. Но, тем не менее, и старобрядцы, и староверы, они следовали определенному укладу, Жизни, который сохранялся и у тех, и у других. Так вот, посмотрите, мнение, и вернее, жизнь в картинках из фильма «Староверы», который вышел на «Раша Тодей». И там очень убедительно показываются многие стороны жизни, которые характерны для уклада русского. Который мы стараемся сегодня восстановить и к которому призываем вернуться. Весь наш народ. Вот послушайте, глава общины говорит, мы живем не хуже, чем любые ученые. А кроме нас хватает ученых в России. Даже работы работа другим ученым, сколько ученых есть. Не хватает для их даже работы. А мы, можно сказать, что всю жизнь жили... На земле работали и так проживали, тоже не худо, как и ученые тоже хорошо живут, и мы не худо жили, так же можно прожить. А что же такое община? Утверждение, без общины старовиров не бывает правильно, только общие цели, задачи, мысли – это одинаковое мировосприятие, объединяющее людей, и общинный образ жизни – это есть наш древний устой. И это же подтверждает в данном случае община, о которой мы сегодня вам рассказываем. Без общины староверов не бывает, что там где-то одна земля откололась и жили. Я понимаю, что или они так поедут, вообще они по-мирскому будут жить, не так, как староверы были. Возвращаясь к теме цифровизации и сегодняшней технократии, которая наезжает и на детей, и на школу, и на нас, посмотрите как лечат детей своих и какое у них состояние здоровья. И врач говорит, ваши детки здоровые, а наши детки в городе больные. В Дырсу приехал доктор. К медицине староверы относятся неоднозначно. Если врач посещает их, это нормально. Если им нужно ехать к доктору, это проблема. Часть заболеваний раскольники лечат народными способами. С помощью лекарственных трав. Зиму засушим всякие травы, корни. Особенно в уссурийских, вот тут в Дирсу, можно сказать, что любая трава такая сильная, хорошая. Нашим детям до да них далеко, конечно. У нас болеют очень часто РЗ простудными заболеваниями, особенно очень часто. Много раз мы говорили об устой и домострой, и наша книга домострой, которую вы можете приобрести на сайте, на нашем в нашем магазине Neutronic.com, говорит о том об укладе, который присутствовал у наших предков. Вот послушайте: и пища своя, и посуда своя. У них своя посуда и даже нож, он должен обязательно пройти. По всей видимости, какой-то ритуал, э, он должен быть чистый, во всяком случае, от грехов, от всего. Старообрядцы не должны жить, питаться и молиться вместе с мирянами. Они не могут покупать в магазинах мясо, колбасу, молоко и хлеб. Всю необходимую пищу староверы готовят сами. Вот это русский хлеб. Заводится ну, с накваской. Нальешь воды... На кваску соли, это замесишь муку с мукой, и занимает, конечно, полчаса это завести, а... киснет он где-то 5 часов. Тогда выкатываешь этот хлеб и пекешь в печь русской. Какой тут русский печь секрет, я тоже не могу сказать, но вкуснота большая разница. То ли -то много жару сразу берет, и то ли как ли, да. Это у нас русские печки были, да вообще у всех русские печки обязательно должна быть русская печка. И как воспитывали детей? Трудом. Мы об этом сколько роликов снимали, сколько мы об этом говорили. И Лев Николаевич Толстой говорил, совесть и труд, и Макаренко, и Щетинь, только труд и обучение в труде у мастеров. Подтверждением тому служит вот этот... Сюжет. Дети рано приобщаются к взрослой жизни. Сначала мальчишкам дают легкую работу. Подчеркиваем, что переехавшие старобрядцы и из траверы, как они себя называют, говорят, что традиция вся идет от России. И вся сила в России. И в Бразилии также это у нас было. Пекли, сушили все. И также в Урагване. Везде наша традиция идет. Я даже не знаю, откуда она это все взялась. Конечно, от родителей. А раньше же это в России все это пекли. Так оно от России все еще идет, эта традиция. О внешнем виде мы много раз говорили, что внешний вид мужчины и женщины должны быть от Бога. Что и подтверждает вот сюжет, который вы сейчас увидите. И слова староверов, старобрядцев о внешнем виде. Внешний вид староверов ⁇ это особый социальный язык. По одежде члены общины сразу определяют, кто перед ними свой или чужой. Длина платьев, брюк и рукавов рубашек строго регламентирована. Тело не должно быть обнажено. Очень важный пункт – борода. Любое отклонение от канона внешнего вида воспринимается как духовная слабость. Человек должен выглядеть так, как предписал ему Бог. И есть добрые люди, которые у нас в стране еще с совестью живут. И много таких, много таких в нашей стране, у всех народов, населяющих нашу страну, помогающих всем своим имуществом и делящихся с теми, кто нуждается. Но и нуждающиеся отвечают на доброту добро, добром, делясь продукцией, которую они производят с теми, кто им помогает. Александр позволил молодой семье староверов а жить в одном из двух принадлежащих ему домов. Взамен раскольники делятся с ним натуральными продуктами. Старый образ жизни, который внедрялся и воспитывался в староверах, а они сами учат своих детей, и отдавать школу не собираются, потому что школа губит детей, по их мнению. И по нашему мнению, кстати говоря, потому что современная школа не воспитывает достойное поколение. А вот девушка, которая воспитана в старой вере, привела в общину своего жениха и ввела его в веру. Мама этой девушки сбежала вместе с аргентинцем. По законам общины это страшный грех. Целый год они прожили отдельно. Но девушка обучила возлюбленного русскому языку и вскоре привела его к вере. Вот таким образом, уважаемые друзья, вы посмотрели на тот уклад, о котором мы уже много раз говорили, к которому нужно возвращаться. Только личным трудом на земле, в гармонии с природой, растить благодатное потомство, вот наша задача – восстановить данный уклад. И примером этому служит вот тот сюжет, который вы сегодня посмотрели. Благодарю вас за внимание. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.